минимум внимания и времени. Вот вся разница. Вступление в семейную жизнь ваш личный доход перестает быть только вашим и появляется так называемый семейный бюджет. Можно оставить в наследство, можно выйти на пенсию раньше пенсионного возраста. Второй момент – это погашать быстрее кредит или ипотеку. А доход, расход, перевод. Вы получили доход, это зарплата, дивиденды, проценты и так далее. Девятое – осваивайте профессии, которые снизят постоянные затраты. Привет! Пришло время поговорить о ваших личных финансах. Тема актуальна абсолютно для каждого и особенно для тех, кто живет в браке. Вступление в семейную жизнь, ваша. Ваш личный доход перестает быть только вашим и появляется так называемый семейный бюджет. У вас как минимум двое и к личным финансам нужно подходить серьезнее вдвойне. Прямо сейчас мы разберем все по порядку, но сначала подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Личные финансы и финансы компании включаются в себя следующие компоненты. Первое – это баланс. Какие, какие бы доходы у вас не были, у вас всегда есть баланс. Это банковская карта, расчетный счет, квартира, машина, вклад золото, наличные деньги, все, что можно продать, а также ваши долги. Доход, расход, перевод. Вы получили доход, это зарплата, дивиденды, проценты и так далее. У вас есть расходы. Это коммуналка, бензин, еда, интернет и так далее. Еще перевод. Вы сняли с карты на наличные, либо купили квартиры, таким образом переложили деньги в собственность или машину, тем самым перевели деньги в движимое имущество и так далее. Нужен контроль по всем трем показателям. Когда вы знаете, сколько денег у вас есть, на самом деле появится уверенность, и вы начнете реально их контролировать. А, третье, есть еще такая штука, как кэшбэк и процент на остаток. Это дополнительные источники дохода, которые зависят от а, выбранного банка. Есть там Тинькофф, Альфа, ВТБ и прочее. А, это то, чем нужно пользоваться. Там, вы покупаете что-то и получаете возврат, который можно куда-нибудь вложить. Четвертое, также есть гос не государственные государственные пенсионные фонды, например, Сбербанк. Это тоже вклад, только на очень длительный срок. А, забрать его можно там через пять лет без потери процентов и суммы вклада. Можно оставить в наследство, можно выйти на пенсию раньше пенсионного возраста. Вы таким образом увеличите свой горизонт планирования, получаете уверенность в будущем. Есть у нас акции, покупка акций Газпрома, там компании Apple, там золото. Это надежные инструменты а, за счет стабильности. Плюс выплата дивидендов ⁇ это ваша дополнительная страховка. Главное не заиграться, чтобы эти все инструменты не, не получились вашей работой. Какие выводы мы можем сделать? Если у вас нет денег, то вкладывайте свои мозги, чтобы деньги начали появляться. А, постоянно увеличивайте денежный поток. Сохраняйте вклады, акции, квартиры, фонды и так Далее Деньги должны работать и принести еще больше денег. Четвертое. Копите, а накопление, естественно, сохраняйте. Приумножайте. Получайте процент от вложений выше, чем банковский депозит или на том же уровне. Фиксируйте все, все ваши расходы, доходы. Это очень полезное занятие. И, конечно, думайте, как можно сократить расходы без потери качества жизни. Например, купить квартиру и не платить коммуналку или купить и сдавать квартиру в аренду. Вы спросите, как отличить работу от инвестиций? Можно легко определить, что является работой и что инвестициями. То, что требует максимум времени и внимания, это все-таки работа. Инвестиционный доход – это то, что требует минимум внимания и времени. Вот вся разница. Теперь самое важное, куда вкладывать деньги. Первое, это туда, где вы супер разбираетесь. Если вы хорошо понимаете какой-то бизнес или знаете, что он будет прибыльным, вкладывайте в него 100%. Второе, в область, на которую вы почти не тратите свои силы и время, но при этом в любой момент можете вмешаться в систему. Это, например, франш... ну, бизнес по франшизе. Третье, ну, в надежные инвестиции. Это пенсия, вклад, дополнительная собственность для сдачи в аренду, например, и так далее. Конечно, есть еще полезные привычки. Я рекомендую себе ну, привить. Откладывать, например, в пенсионный фонд для увеличения горизонта планирования там, на 10-20 лет вперед. А у вас есть вообще план на 35 лет вперед? У меня есть, например. Я отк... И это стоит мне 1000 рублей в месяц, которые я откладываю в негосударственный пенсионный фонд, ежемесячно подключив автоплатежи к этому всему делу. Второй момент – это погашать быстрее кредит или ипотеку. Избирается от вредных привычек. Отказ от курения, там баночки пива каждый вечер может принести хороший доход, если мы еще откладываем его каждый месяц. Казалось бы, 150 рублей в день на пачку сигарет – это 1000 рублей в неделю в месяц. Итак, подумайте, сколько вы можете сэкономить за несколько лет, откажетесь от вредных привычек. Еще больше можно зарабатывать, если вы узнаете, что такое сложный процент. Итак, подводим итог, что вам нужно делать, начиная с сегодняшнего дня. Увеличивайте собственность. Каждый месяц вы должны двигаться в эту сторону. Второе. Уменьшайте постоянные затраты, но без потери качества жизни. Третье. Закрывайте постоянные затраты пассивным доходом. Стремитесь к тому, чтобы пассивный доход перекрывал ваши затраты. Но в это время главное не, ну, не начать деградировать. Вырабатывайте в себе активную жизненную позицию и все время развивайтесь. Четвертое. Постоянные затраты перекрывайте прямо железобетонными вложениями, то есть вложениями в очень надежные предприятия. Пятое. Расширяйте картину мира, изучайте заработки в других там странах. Пример, зарплата в Германии средняя 270 тысяч рублей в месяц. Шестое. Путешествуйте. Это очень самый важный момент, да, там, чтобы расширить свое мировоззрение и кругозор. Седьмое. Обязательно вкладывайте в здоровье, потому что если у вас нет здоровья, никакие путешествия, деньги вам вообще не нужны будут. Восьмое. Вкладывайте в образование. Это то, что навсегда останется с вами и может пригодиться вам в любой момент. Девятое. Осваивайте профессии, которые снизят постоянные затраты. Будь то в бизнесе или личных финансах. Если вы предприниматель и вы разбираетесь в финансовых инструментах, ос, ну, не разбираетесь в финансовых инструментах, осваивайте эту область, ну естественно, вместе со мной. Это увеличит денежный поток на работе, если вы ну, работаете по найму, или денежный поток в при, ну, и прибыль в вашей организации. Можно даже с помощью новых увлечений да, там, сократить расходы. Это там визаж, брови, много-много-много ну, всего. Десятое. Поднимайтесь стоимость вашего ча ну, часа. Да, там, зачем увеличивать его там, с помощью делегирования или разных там, программ? Одиннадцатое. Выстраивайте стратегии. ну да там Я финансово независимый, а что дальше? Это самый важный вопрос. Тут вы можете посидеть, помечтать, там, пофилософствовать. Придумайте уже сейчас для себя мир, да, там, чем вы будете заниматься, когда станете финансово независимым. Ведь мысли материальные, да, там и ну, у вас все обязательно получится. А еще очень важный пункт окружения в данный момент, да, там, общайтесь с успешными людьми, узнавайте, какая у них собственность, как, как они увеличивают там, свою прибыль, разговаривайте на такие темы и развивайтесь в этом ну, направлении в общении. И последнее, продавайте ненужное, все вещи, которые имеют ценность, да, там, которые вам не нужны, продайте их. А, прямо сейчас, да, там, отказывайтесь от ненужного, пускай оно вас не захламляет. Я понимаю, все это не просто, и над финансовой независимость, независимостью нужно долго работать. Но это путь, который нужно пройти да, там, и желательно учитывать все эти штуки. Ведь самое главное у нас семья и жизнь, да, куда мы можем тратить наше время. Я понимаю, все это непросто и над финансовой независимостью нужно долго работать. Но это тот путь, который нужно пройти, чтобы перестать считать там каждую копейку и улучшить свою жизнь, и жизнь своей вообще семьи. В реализации всего перечисленного вам поможет мой курс по личным финансам. Там я доступно рассказываю, как избавиться от ненужного, привить, привить полезные привычки и расширить картину мира. Я сам через это прошел и помог многим своим ученикам. Пришло время изменить вашу жизнь к лучшему. Ссылку на курс я оставлю в описании под этим видео. Рад был полезным, надеюсь, вы воспользуетесь моими советами правильно. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Переходи на мой канал и смотри интересные выпуски.